на экране. Когда найдешь предмет... Я совсем не это искала! Я совсем не это искала! Нет, так у нас ничего не выйдет. Давай лучше другие предметы искать. Да, это то, что мне нужно. Да, это то, что мне нужно Я совсем не это искала Мы нашли все, что нужно Теперь поищем следующие предметы Мишка, вези Спасибо тебе большое Мы собрали мой чемодан Но ты все равно приходи еще разок может быть, я захочу положить в него еще что-нибудь. В этом вагоне мы с Мишкой играем в прятки. Он прячется, а я его ищу. Хочешь поиграть с нами? Чтобы Маша поймала Мишку, нужно точно знать, в каком окошке он появится. Это будет окошко, под которым написан правильный пример. Внимательно посмотри на все примеры и выбери из них тот, который решен правильно. Чтобы указать на этот пример, нажми на него левой кнопкой мышки. Вот он, Мишка! Это правильный ответ! Давайте еще поиграем! Мишка, прячься быстрее. Вот он, Мишка. Это правильный ответ. Давайте еще поиграем. Мишка, прячься быстрее. Ура, поймали! Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Ура! Поймали Мишку Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее Поймали Мишку! Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее! Ура! Поймали Мишку! Давайте еще поиграем Мишка, прячься быстрее!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 Ура! Поймали Мишку! Давайте еще поиграем. Мишка, прячься быстрее. Вот он, Мишка! Это правильный ответ. Ты молодец. Без тебя б я у Мишки не выиграла. Если захочешь еще в прятки поиграть, приходи. Ладно, Мишка, не поеду я пока в школу. Давай еще немного поиграем. Чего тут интересненького есть? Посмотрим. Ну и беспорядок у меня в сарае. Уже козы завелись. Пойдем уберем там немного. Сейчас вы с Машей будете делать уборку в сарае. Мишка будет показывать таблички с названиями предметов. Ты находи эти предметы и показывай Маше. А она будет записывать в блокноте, где они лежат. Понятно? Чтобы показать, где лежит предмет, нажми на него левой кнопкой мышки. Правильно, записываю. Давайте искать следующий предмет Правильно, записываю Давайте искать следующий предмет Правильно, записываю Миша, что у нас там дальше нужно найти? Да, мы нашли этот предмет. Миша, что у нас там дальше нужно найти?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 а остальные предметы поищем в другой раз, если ты захочешь. Почти две минуты сидела. Это рекорд. Пойдем посмотрим, как у Мишки дела. Давай проверим, как наши пчелки поживают. Пойду посмотрю, что у Мишки дома делается. Ну-ка, с чем тут можно поиграть? На этой доске можно складывать из букв разные интересные слова. Только у нас плохо получается. Я мало слов знаю, а Мишка вообще ни одного. Давай поиграем вместе, и ты поможешь нам выучить новые слова. Помоги Маше выучить новые слова.